Ага. Да, да, обязательно. Но вот это, собственно, на следующее на следующем занятии будет. Дело в том, что один из очень важных моментов, который способствовал превращению наших в людей в частности, стабилизация как раз диагноз семьи, того, что для нас с вами не Папа, мама, дети. Вот такая карта, да? Вы знаете, связана с чисто физиологической реальностью. Значит, дело в том, что никакого такого менструального цикла, ни у одного мридопитающего на свете, кроме Хома сапиенсов в самых млекопитающих совершенно иначе все дела должны быть организованы. Называется дело эстральный цикл или течка. Походу к Значит, Дело в том, что яичники, ну это абсолютно у всех, например, не постоянно, каждый день формируют яйцеклетки, да? а с определенной периодичностью. Да? Хорошо. При этом сформированная яйцеклетка останется жизнеспособной всего 40 лет. Если оплодотворение не произошло, то самки надо ждать следующего цикла. Да? Значит, идея, что у каждой самки должен быть один детевыш, это порождение мегаполисной практики, то есть на самом деле последнего века, человеческой жизни. Вообще-то вид хомо На какое количество детенышей от одной самки рассчитано? По идее, биологически, представители нашего вида, барышни, сколько вы, по идее, еще раз подчеркиваю, не по социальному, не по культурному нормам, а с точки зрения строения вашего организма, на какое количество рот он рассчитан? Восемь, пятнадцать. Это понятно? Причина простейшая. По-моему, я вопрос это вам в прошлый раз задавал. Поднимайте руки, кто в школе капитанскую дочку Пушкина уже проходил. О, ура, ура. Опускайте руки. Контрольный вопрос. Сколько детей было в семье Гринева, главного героя? Восемь, семь. Восемь. А сколько осталось? Один. А речь, идет. а речь идет о 19 веке. Значит, граница 18-19 века, уровень детской смертности чудовищный с нашей точки зрения. И совершенно нормальный с биологических э, точек зрения. Так что тело не рассчитано на город, на городскую жизнь. Тело рассчитано на те условия, в которых оно формировалось, в течение миллионов лет. Да? Значит, поэтому здесь свои игры, которые имеют историю, действительно, там, миллионные летние традиции. Почему об этом заговорил? Исходя из вашего вопроса, не еще раз. Нет. Седалищная мозоль. Классно. Скажите, пожалуйста, самка любого примата, вот у нее течка, у нее эстес. Она заинтересована в том, чтобы именно в это время у нее был половой контакт. Разумеется, а только в этом заинтересована. Как это можно обеспечить? Изменением всей знаковой системы, связанной с гениталиями, с половыми органами. Во-первых, запах, во-вторых, размеры форма, в-третьих, изменение цвета. Если у кого-нибудь есть собака дома, и если это, как сейчас принято говорить, на корейским городском языке девочка, вообще-то в русском языке есть такое название «сука». Не отругательное, а обозначающее. Самка собаки называется «сука». И вся высокая литература XIX века, возьмите Гоголя, возьмите Пушкина, воспринимали они это слово как что-то за... Представьте себе, там я не знаю, Ноздрева, который, рассуждая свои своей псарне, называет своих собак девочками. Угу. Понятно, что деревянная железка, вещь совершенно невозможна. А в результате обследование генетальной зоны является исключительно важным моментом в жизни любой приманского сообщества – степень готовности к получению потомства. Более важного вопроса в сообществе просто нет. Понимаете? Пытаться примиривать к решению биологических задач нормы, человеческие нормы морали, мегаполисного варианта общения мягко говоря, немножко не улыбается. Потому что не так жизнь устроена.